Тогда чего же мы ждем? Фортуны! <смех> У тебя не такой уж и плохой вкус. Фортуны! Ладно, доктор, я так соскучился по путешествиям. Тогда чего же мы ждем? Фортуны! <смех> точно забыл. Фортуны, идем. Не Может, не пойдем? Даже мы падающие. Буквально недавно. Мы из прошлого. Ох. Точно. Фортуны. Сантару. <свист> <свист> ру Доктор, ты лучший. Браво! Да, да, запусти, санта да. Я согласен. <свист> Твои звуковые сигналы меня не слышат. Фортуне! О да! Это прекрасно! Просто фантастически! Форту... Стоп! Он же не говорил это слово! Фортура Телла! Чего? Без проблем. Пожалуйста. Фортуне! Что за... Женя! Я Женя! Господи, кто я? Вроде Москва, а вроде Саратов.